Друзья, всем привет! Вы на канале Fishing Кинка, И сегодня такой кухонный видосик В стиле сделай сам Сегодня мы будем делать Недорогой, качественный тубус Для хранения спиннингов Ну, в нашем случае это будет два спиннинга Я делаю вот для Silverado, графит лидер И для, для Макарзо ханы. У меня два спиннинга Один микроджиковый, другой лайтовый тоже джиговичок. Для них непосредственно делаем тубус. Что нам для этого понадобится? В Леруа продаются вот такие водосточные трубы. Длиной они 3 метра стоят там, порядка 300 рублей. Покупаем одну штуку, получается два тубуса. В принципе, на эти, на эти трубы... Самое подходящее и самое простое, что можно найти, это обычные крышки от банок. Продаются в любом магазине за копейки. Они идеально туда подходят. Очень плотно, надежно. Один конец склеиваем клеем. клеем. Конечно, можно все. Это вот самый простой вариант, самый дешевый. Но для эстетики, конечно, я вот купил вот такой красивый материал. Оксфорд 600-й, плотный, непромокаемый. Строку вот такую синюю купил. И теперь мы все это обошьем, сделаем красиво. На машинке. Вот у меня швейная машинка. Раритет дедовский. Советских еще времен ошлет а до сих пор как лучшие японские машины Ну начнем в процессе я буду включаться показывать нюансы что измерять как делать все смотрим видос до конца ставим лайки подписываемся на канал друзья продолжаем изготавливать тубус для спиннингов из подручных материалов и первый этап который я буду делать это крышки но крышки я решил не просто приклеить к трубе, а сделать такие мягкие ставки. Вырезал я из, это, из гимнастического коврика жены Ении слова. И сейчас приклею для того чтобы смягчить. Конечно, это может быть дополнительные издержки, но так мне будет спокойнее за свои любимые спиннинги для мягкости. Приклеиваем просто на суперклей. Ребята, все вот у меня готово, все приклеил. Ничего и сложного нет, и капелька клея все решает. Второй этап. Приклеиваем крышку. Смотрим, которую поаккуратнее оставляем наверх. И также просто суперклеим. Сейчас Зря схватил его. Клеем. Промазываем Боковины крышек Крышки Много не надо Так, что схватилось В принципе, все будет тканью Еще у меня зашито Все, ничего сложного И садим на клей сейчас схватится. Через некоторое время дадим высохнуть. Самое главное дать еще проветриться тубусу, чтобы в тубусе не стоял неприятный запах лея. Можно на балкон вывести вынести, либо это так в комнате пусть постоит. Так, нас ждет следующий этап обшивка спиннинга. Самый трудоемкие, самый долгий. Здесь я уже не буду снимать, а покажу уже по итогу, что получится, и расскажу, как я это сделал. Друзья, вот все. Я закончил обшивку трубы. Получился полноценный тубус. Такой. Не хуже, чем в магазине. С себестоимостью 250 рублей. И ушло мне для этого всего лишь... Ну, при, если даже постараться, то в час можно уложиться. От начала до конца производства. Себестоимость этого тубуса 250 рублей, как я уже сказал. 150 рублей труба и 100 рублей вот на материалы, на резиночку. Здесь я вот так решил вопрос о заглушке. Простая обычная крышка от банки фиксируется резинкой. Все надежно, просто. И дешево всем не хватает шиз, ставьте лайки подписывайтесь на мой канал все пока пока